Брата-братья. Мы успешно преодолели порог в 4000 кулакичей под прошлым эпизодом проверки сборок от подписчиков, и поэтому уже посложившейся классике жанра я выкатываю новый выпуск с вашими комплектациями. Здорово, мужские мужчины! Сегодня будет нестандартный фильм. Я умышленно отбирал мега странные или на грани неиграбельные сборки. Я считаю, что нужно проверять самые дикие вариации. Глядишь, в этом что-то и откроем. Если коротко, то я в своем телеграм-канале выкладываю пост, какой класс оружия я хочу взять на обзор, после чего дядьки присылают свои творения и я рандомно их проверяю. Предлагаю не отступать от правил и когда под этим материалом будет 4000 кулакича, я дропну новую проверку. Да подписаться осталось совсем чутка до 90 тысяч а там уже и соточка виднеется ее по-любому нужно нам с тобой лутать короче погнали начнем с ультра нестандартной сборки на пкм от бухалки как говорится и гадалки не ходи и сразу заметно что здесь не так играть со снайперскими прицелами на штурмовках или пулеметах можно но у нас появляются жесткие геймплейные рамки например можно забыть про успешные перестрелки на дистанции до 10 метров или меньше. Постоянно нужно искать большие, длинные пространства для отыгрыша с таким вот набалдажником. Сборка, собственно, на это чудо вот такая. Если вам попадутся карты Summit или Вакант, то лучше сразу меняйте комплект, ибо эти мапы максимально клоусфайтные. Также на дальних дистанциях контролить отдачу в четырехкратном прицеле та еще задачка. Лучше всего заменить прицел на трешку, хотя лучшим решением будет ставить коллиматор с ним на ближней дистанции будет комфортно играть, да и дальнее расстояние проще перекрывать. Во всяком случае, спасибо брата-братику за сборку. Следующую сборку на SPR прислал Даниил. Она выглядит вот так: когда я записывал с ней геймплей, то допустил одну маленькую ошибку. Если брать голографический прицел, то его стандартная прицельная сетка не очень приятная для точной стрельбы. Поэтому первым делом обязательно измените ее на более подходящую. Лучше всего, взять вот такую вот точку. Если рассматривать такую вариацию на SPR, лучше за место лазера взять легкий ствол MIP. Он гораздо лучше бустанет ADS. Как я понял, с такой сборкой данщик играет агрессивно, поэтому здесь и перк ловкость рук установлен. В целом, хорошая сборка для активного геймплея, ее можно еще улучшить. Надеюсь, брата брат это возьмет во внимание. А вашему вниманию я представляю самый лучший телеграм-канал по Call of Duty Mobile. Начнем с того, что в нем есть есть собственные датамайнеры, которые вытаскивают всю скрытую инфу, там публикуются самые свежие новости, есть эксклюзивные сливы будущих обновлений и нововведений. Также там ты можешь забрать промокоды на скины и другую движуху, а прямо сейчас там стартовал денежный конкурс и чтобы в нем принять участие нужно просто подписаться и нажать кнопку участвовать. Победителей рандомно выберет вот, поэтому чем черт не шутит, обязательно залетай и выигрывай. Ссылочку на канал и конкурс я оставлю для тебя в описании. Сборка на Райтек прилетела от Димы Беляева, давай на нее взглянем. Она не предназначена для активного геймплея вроде как. Об этом говорят такие модули, как монолитный глушитель и устойчивый приклад RTC. Из-за этих обвесов Райтек становится очень тяжелым и медленным. Но тогда спрашивается, зачем установлен трехкратник? Если руководствоваться логикой, то лучше оставить дефолтный прицел и взять ту же рукоятку на скорость. Либо поменять приклад на более Мобильный. Беда такой комплектации в том, что скорость прицеливания оставляет желать лучшего. К тому же для сетевой игры модули на дистанцию для снайперских винтовок хочу подчеркнуть: снайперских винтовок не нужны, ибо дистанция файтов не такая большая. Если Димасу хотелось взять глушитель, то лучше всего юзануть модуль тактический глушитель. Он не так сильно режет подвижность, как тот же Монолит. Для рейтинга это очень противоречивая сборка. Хотя, если тебе с ней удобно, брата-брат, -брат, то это отлично. Отлично. Спасибо тебе. Сборку на не самый популярный пулемет UL736 прислал Парадокс. Давайте на нее взглянем. И тут по сути все хорошо. Можно играть и не париться, кроме одного момента. Сам по себе пулемет, откровенно говоря, слабоват. Time to kill не такой бодрый, как у того же Аиды или Холгера. По пятибалльной шкале я дал бы оценку 3.5 данному Ганну. Посредственная пушка, хотя вроде и убивает, думаю, разработчикам нужно на нее обратить внимание. Спасибо за сборочку. Сборку на пехотную винтовку МК-2 прислал вот этот дядя с супер непонятным никнеймом. И он решил сделать из пехотки полноценную снайперскую винтовку. Ничего себе. Хочу начать с того, что МК-2 это моя самая любимая пехотка и я с ней привык играть очень подвижно. Комплектация от брата-брата немного не подходит для таких задач. Снайперский МК-2 как ни крути, проигрывает ДЛК и Локусу. Скорость прицеливания вообще не айс из-за меткого ствола ОВС. Ради вот эксперимента поиграть рекомендую. Если хочется из пехотки собрать снайпу, то лучше всего СПР брать, чем МК-2. МК-2 уж очень хороший наступательный ган в своей стезе. Все-таки его таким надо и оставить. К слову, мужики, вы давно просили меня сделать топ 5 комплектов, с которыми я играю. Давайте так, прямо сейчас и пишите в комментариях Огнян ТОП 5. Если будет много сообщений, я постараюсь в ближайшее время сделать свои самые любимые личные комплекты, которые я на 100% могу рекомендовать к ознакомлению. Теперь на очереди сборка на DLQ 33 от осеннего листа. Выглядит она вот так, все очень хорошо и приятно. Трехкратный прицел ни в коем случае не должен нас отпугивать. Такую комплектацию я смело могу рекомендовать ребятам, которые только учатся играть на снайперских винтовках. Кто уже шарит за снайпу, такую приколюху иззять, конечно же, не будет. А вот для начала это прям топчик. Спасибо, брата брат что ее прислал. Далее к нам заезжает пулемет с яйцами. Прислал его Виртуоз. Ситуация точно такая же, как и с предыдущим пулеметом. Комплектация хорошая, только вот этот пулик не такой супер как тот же Холгер, хотя он получше Юлы будет. Когда я с ним катал, мне хотелось взять на него калиматор за место подствольной планки, ибо прицельная секция мне не очень здесь нравится, но это уже вкусовщина. Пожмем руку виртуозу и переходим к сборке из комментариев на ютубе. Да-да-да, почему бы и нет, думаю, в будущем можно будет две или три сборки брать из ваших комментариев под выпусками. Богдан Тимошенко прислал свое видение сборки на SPR 208 и, как он пишет, она Клоусфайта и fast зума. Для наглядности давайте сборку покажу не комментарием, а скрином из игры. Я точно так же бы собрал СПР для клоусфайта. Правда, есть один прикол. Когда-то давно я делал разбор на SPR-очку. Смотри, скрин из этого эпизода: вот этот прицел, который ставит в сборке у Богдана, ни хрена не шестикратный, хотя разработчики пишут нам, что он таким и является. У него кратность чуть больше, а следовательно, вам будет непривычно его юзать, если вы при. Вышли играть с дефолтным прицелом Локуса или DLQ. Обязательно настройте под него сенсу, либо же возьмите другой кастомный прицел на SPR. Данный выпуск у меня вышел аж в марте 2021 года, и разрабы до сих пор не внесли правочку на счет данного модуля. Хотя кто плотно меня смотрит, и так обо всем знает и не парится. Я постарался выпуск не затягивать, сделал его мега тезисным, поэтому мужики, если набиваем 4000 кулакича, я дропаю новый эпизод со сборками. Отдельная благодарность всем, кто присылал свои комплектации в теле у меня обязательно шлите еще самое интересное обязательно попадут в выпуск да и подписаться уже давным-давно пора без тебя просто нам не набрать 100 тысяч это был огнянский все только начинается